Подъемники, подъемники, вы самые-самые нежные, вы чистые и без метель. Мало места, низкая посадка. Да сюда. То есть тебе вообще не нравятся спортивные автомобили? Вообще. А в каких машинах ты привыкла ездить? Я езжу на метро. Yeah. Поздравляем вас, дорогие женщины, бабушки, yeah. мамы, подруги, жены с международным женским днем. И мы купили вам цветы. Купил цветы? Показывай, okay. давай. Показывай. Нет, yeah. yeah. yeah. yeah. mm -hmm. эти цветы, другие цветы. С праздником вас! Я посмотрел светик хорошие. Это горят огонечки. Все, все отлично. Смотрим карбюратор. Сколько градусов углы у квадрата? 90 градусов. Вы че? У него нет углов. Квадрат. <реклама> Мы так похожи. Смотрим друг другу в глаза и раз похожи. Ты живешь в аду Не веришь? Ну подойди к зеркалу Посмотри на свою мрачную рожу для тех, кто любит похавать каких-то прикольчиков. Я сожалею, что я не художник. Я сожалею, что я не артист. Что поделать? Пойду поем. Я несу радость, а ты? Нешу, блядь. Покрышки ебать. Заебался, пизда. На районе босса дны не ходи я одеяниях. Не больше пяти шут на мне и полкило это... злато. А... Легавые пасут, детка, я опал... Вот вырасту большой. Изобрету ботиночную шнуровальную машину. <сос> Электрошнурки, Класс! со мной нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев. Дмитрий, в первом периоде мы видели много силовой борьбы, с чем связано, у игроков нервы напряжены. Нет, просто команда играет в похожем стиле, поэтому никто не хочет проиграть, проиграть борьбу. Басик хочет водочки. Водочки. Привезу мой красавчик. Привезу, привезу мой Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Я знаю скрытые приемы, которые вызывают силу с космоса. Самый крутой стиль, кажется, стиль волка. Внедорожник Кубарем скатился с Косогора. Машина восстановлению не подлежит. Хозяйка иномарки в больнице. Что вы звонили? Да ничего, говорит, нормально. Переломов нет? Да пока нет. Ты, видимо, подумал, Ургу, тупые, упысочки Мухи падла, просто охренели совсем. Вы чё? Общежитие всё нашли тут. Была муха и нету мухи. Куда полетела, бля? Ты хочешь, чтоб я позвонила Зине? Кто такая Зина? Мой народ верит, что белый вам это место, где обитают духи, правящие человеком и природой. Здесь это место. Сука, не уйди нахуй. Пожалуйста, не уйди. О, о, сука. Ух Какие-то игры! И все. Нефигорное катание.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 Это, это птица, It's это самолет. Party. Это Супермен. Это армия тратил мне в жопу. Бахнем, обязательно бахнем и не раз. Весь мир в труху. Но потом. По-твоему это удар? Вот это удар. Вот смотри, хайки. Смотри, вот еще. Party people, party people. Funky. So for you. funky. Ты мне реально нужен. Какие-то там мондовошки лет 15. А кто не пьет? Назови. Нет, я жду. More, Достаточно. Вы мне плюнули в душу. Я люблю тебя. Вы ее голове лишь ветер дует, дует, дует, дует, дует.